Дайте <смех> котелочка за рулем. <смех> Привет всем любителям скорости, запаха новых автомобилей и просто фанатам красивых машин. Наши эксперты это гура по трансмиссии Сергей Битяев и персональный тренер по экстремальному вождению и просто симпатичный мужчина Виктор Мартыненко. <смех> Ведущие обзор шоу «Задави авторитетом» соревнуются, кто лучше сделает обзор на автомобиль по пяти основным параметрам. Им предстоит испытать машину и свое искусство вождения, после чего ведущие дадут оценку автомобилю. Побеждает тот, чья оценка ближе к мнению экспертов. Однако все может изменить бонусный балл от зрителей в студии. Кто же победит в противостоянии полов? Скоро узнаем! Кристина, А? что делаешь? Проверяю ремень безопасности. Там двойной ремень безопасности. Пойдем, я тебе лучше покажу тест-драйв. А? Ну, пойдем. Там? Что там? Там шок-контент. А теперь Ой, первый нет. вопрос. Сколько подушек безопасности в Hyundai Creta? Два, четыре, шесть. Ну-ка. Думай, Два. думай. Думай, думай. Два. Да. <с: <с:> <Блин>. <с:> больно! Вот! Следующий. К какому типу автомобилей относится Hyundai Creta? А. Внедорожник. Б. Кроссовер. И. В. Хэтчбек. Ну-ка. Кроссовер. Итак, да. длина самого длинного лимузина почти 12 метров, второй чуть меньше 20 метров, третий 30 метров. Наверное, 30. Браво, браво, браво, браво. браво. Молодец. Все. В этом кроссовере нет портроников, которые, как выяснилось, очень нужны. Мы остались живы. Это самое главное. Машина цела, колеса не очень. Хух. Раз, два, три. Ты посмотри. На самом деле, вот реально очень близко поставили. Машина просто очень длинная. То есть это не ты виновата. То, что то что. Ну, мы, ты сбила все баллоны, ты не виновата. Я не все сбила. Это По нет. логике вещей. То, что они стоят очень близко и вообще кто-то придумал дорожные правила, это является, собственно, виной всех тех, кто придумал это. Явно не моя. Вот. Ты вот. Моя. Понятно. Я Понятно, хорошо девочка вожу. Говорит, я вот... вожу хорошо. А сейчас я посмотрю, как ты проедешь. Так, вопросы. Поехали. 1895 год. Во всем штате Агая всего два автомобиля. Что с ними стало? Их угнали. Они врезались. Ими обменялись, не глядя. Обменялись, не глядя уверен, да? Да. А, -а, -а, а, больно? Это неправильный ответ. Это неправильный ответ. Правильный ответ, они врезались. Они врезались. Сейчас как и я это сделаю. Нет, нет, ты аккуратно. Ай-ай-ай, ты прям. Второй вопрос. Что отсутствует в базовой комплектации Hyundai Creta? Аудиосистема, датчик давления в шинах или кондиционер? Кондиционер. Правильно. Ты спас себя. Двигатель самого первого автомобиля, который разогнался до 100 километров в час, работал на бензине, пару, электричестве. Наверное, на бензине. <связывающие> а, пару, пару, Ару, <связывающие> ару! <связывающие> Нет, на электричестве. На электричестве. Да. да. И было О. это в 1899 году. Сколько комплектаций существует у Hyundai Креты? Три, четыре, пять. Сколько? Наверное, три. Три? Да. О, четыре-четыре! Слушай, ну ты, конечно, проехал получше, чем я. Нет. Но вот только Ну смотри, во всяком случае твои колеса стоят. Просто за мной их ставили уже. Знаете, кто телочка за рулем? С ежиком на голове. Мне кажется, ему нужно сиськи приделать. Паша, если ты сейчас неправильно повернешь, мне придется сделать вот так. А! <свист> Тогда я еще хуже тебе поверну. Заряд это. Ой, да, Пашка, Пашка. Ну, мне кажется, я-то ладно сбила эти колеса, а вот ты. Да правильно. <свист> ну, понимаешь, если бы не сидела бы такая девушка, как ты рядом, я бы въехал нормально. Но так то мой зрение это смотрит на тебя все полностью. Ну в общем, я считаю, что я победила. Я думаю, рассудят нас эксперты. Ну, пойдем. Спасибо. Ну что, готов к новому испытанию? Ну, давай посмотрим, что там будет. Давай, бери. Держи. На вечеринку. На вечеринку лучших, лучших друзья. Так, слушай внимательно. Вы очень дорожитесь друзей. на вечеринку, поэтому вам надо привести себя в порядок прямо в машине. Накраситься, побриться, сделать прическу и переодеться. Вести вы будете друг друга. Разрешается мешать сопернику. О, Побеждает тот, чей образ больше будет готов к празднику. Удачи! На Водим? даче! А, давай я буду вести, а ты будешь переодеваться. Не вопрос. Давай. попробуем так, едем на вечеринку. Да, едем Готов? С музыкой. С музыкой, на да. На вечеринку лучших друзей да. ты танцевал, друг, с подругой ты есть, ты целовал её, обнимал, но обо мне ты не как ты могла. Поаккуратней. Трудная дорога, я просто объезжаю, обещаю. Ты не объезжаешь, девочка ты меня хочешь убить. Нет, ничего, ничего, я тебе Я На самом деле ты должен мне спасибо сказать, я объезжаю почки, там разные каналы там объезжаю Интересно, мальчики собираются так же, как девочки? Мы в молодости встречались Ох ты, встречалась она, ты на дорогу смотри Пили, ну выпивали что-то там, красились, собирались Ну как, все нормально, Ох ты что, прекрасно Слушай, я сейчас буду бриться, если я неправильно побриюсь. Я тебя просто зарежу. Ты хочешь моей смерти? Oh, na -na -na. Na -na -na. Еще немного. И Павел, который королем вечери. Смотри, человек такой смотрит, не понимает, что происходит. Не садитесь с ней. Так. Ну что ты готов? Мы уже почти приехали. Поси, приехали. Тогда я складываю свои вещи в приготовил. Ты что, успел побриться? О, я уже успела побриться и помыться. Ты же лайком там? Нет, нет, нет, нет. Вот, нет. видишь, как я шикарно буду выглядеть. Мне кажется, я не туда еду. Ах ты криворукая. Вечеринка здесь? Блинноволосая красотка. А, вот мы куда должны были приехать. Вот она, дискотека. Ой, как М -м -м. красиво. М -м -м. Дискотека, Слышит? да, начинается. Да. Ну что, Паша, выходи. Приехали на Да, только на ты меня открой. Я закрыл. Есть. Успел переодеться? Ага, Слушай. несмотря на твой талант. Я готов идти вперед. Все, видишь, побрился, помылся, а шнурки, надухарился и оп. Навонял, то там лаком не надухарился. Ну что, теперь ты готова прокатиться на вечеринку Знаешь, к своим друзьям? Да, я очень хочу. Я дома сижу вечно с ребенком, поэтому на вечеринку я соберусь идеально. Сначала мне нравится. Главное, не покалечиться. Чтобы тебе все понравилось. Ну что, получается, девочка моя? Я еду хорошо, как учили в школе. Вот так. Как говорится, не расслабляйся, извини, пожалуйста, но что сделаешь? Сейчас приходила старая женщина дорогу, пришлось ее пропустить. Красивая. Да, мы едем, все у нас хорошо. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть еще два района по Москве, и все, и мы здесь. Нами, аккуратно, е. то я буду некрасивая. Поверь мне, тебе это не грозит, ты от природы красивая. Важное дело, аккуратно, пожалуйста. Едь, аккуратно, пожалуйста. А, ты красишься. Ну тогда лови. <смех> Блин, это трэш. Не стой ты. Еее. Господи, это трэш! Рож... Так, выходим быстро, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро смотрим на тебя. Скорее, скорее, скорее, скорее, не докрашиваемся, но. Welcome! Вау, wow, вау, wow, да вроде так-то и ничего. Только что с как будто компота обожралась. Компота? Да, да, да, варенье. Это вот так, вот на всей машине, короче. когда красишься, и тебе вот так вот вперед. Правильно, вот сделай так еще, когда красишься, это тебе не... Да, правильно. На вечеринку собрались? Да, пойдем на вечеринку. Пойдем. Туда или туда? Туда. Ну пойдем видишь, солнце, пошли. Сегодня я поездил на Hyundai Creta и хочу сказать, что это бюджетный вариант абсолютно, но в то же время крепкий. Внешний вид он не привлекает, не отталкивает, он простой, вот как прямо вот, как крепа, простая, <с> четкая и понятная. Внешний вид Hyundai симпатичный, но мне лично не нравится. Наверное, она подошла больше бы мужчинам моему папе. Папе вообще в самый раз, а мне так себе. Внешний вид меня устраивает. И все-таки не могу быть в восторге Теперь, что касается салона Вот, допустим, даже при моем маленьком росте В принципе, я уже сразу достаю до педали То есть человек чуть выше меня, возможно, будет испытывать дискомфорт Дорожный просвет достаточно высокий Но это не значит, что это крутой внедорожник Просто он дает фору некоторым легковым автомобилям В отзывах люди жаловались на кресло Что нельзя регулировать вот эту вот фигню Ну, нафиг она нужна? Вроде бы ничего так, конечно Назад можно отъехать То есть если захотите спать, то поспите Вперед, хоп, ну ведь приехала Ну то есть в целом ничего Руль немножко жестковат Ну не могу сказать, что он прям совсем плохой Но не для меня Панель и... Все остальное не для девочек, я считаю Ну, для мужиков нормально Для девочек другая машина подойдет Я лично сегодня на нем попробовал Поездить по лесной дороге По разным буеракам Хочу сказать, что подвеска ведет себя так себе Вот ну, честно Неплохо, но так себе Не вывозит вот, ну не вывозит. Мне кажется, что эта машина, наверное, для города лучше Потому что подвеска жестковата И на бездорожье очень очень жестко едет Поэтому я ставлю ей, наверное, 6 Кстати, про вместитель салона а, достаточно большой, а, с семьей можно поехать куда-нибудь за город, а, взять удочки, сумки, пакеты, детей, кресла, в общем, нормально, поместитесь. Допустим, вы поехали на море за какие-нибудь там тысячу километров. Вот я, во мне метр семьдесят, я влезаю. Если расчет брать из того, что сидит человек сзади, чуть выше меня, ноги у него уже будут упираться. Вот за это, именно за это место, я бы дал, ну, баллов 7. И сюда влезает, ну, как минимум, два пассажира. Можно сюда воткнуть третьего, но уже будет с трудом. Уже, как говорится, тетю Галю из Саратова вы хрен возьмете. Пусть идет пешком свой же Саратов. Давайте посмотрим багажник, что влезет туда. Ну, достаточно большой, поместится... 15 пакетов с одеждой. Если вы хотите перевести своего товарища из Питера в Москву, то, пожалуйста, здесь очень прекрасное место. Допустим, в салоне не хватило, а жена ругается, что вы возите с собой друзей. Здесь даже есть лампочки ему с подсветом. На самом деле, действительно, очень вместительный салон, но, опять же, напомню, что у меня невысокий рост. И, тем не менее, он Является неплохим для обычной семьи, которая просто хочет попутешествовать Разгоняется она достаточно быстро Я ставлю, наверное, ей 8 баллов за разгон Учитывая, что движок 1.6 разгоняется, она не прям рвет Но мне это и не нужно Она очень спокойно себя ведет на дороге, быстро, не набирает Многих это, собственно, пугает Они говорят, едет медленно Для меня, для меня лично, это приемлемо Потому что я буду возить здесь только семью и чемоданы Поэтому она сильно не рвет, не но быть объективным 7 баллов по ее скорости. Ну, а в целом машину, машине ставлю, наверное, 6, потому что ну, она не совсем моя. И я считаю, что все-таки она, наверное, для мужчин. Сама машина оптимальная. В принципе, она стоит своих денег, но у нее есть. Минусы для более профессионалов, которые хотят драйвовой езды, крутых ощущений, здесь вы этого не получите. Здесь только езда по городу, ну и может быть где-то приехать на дачу. 7 из 10, Hyundai Creta, вот и все. Этот кубок для голосования я передам нашим зрителям. Хотя нет, давай ты, а я посмотрю, как ты ходишь. Теперь мы подошли к самому интересному. Авторитетное мнение экспертов. <как> ну что, начнем? Комфортный салон на самом деле меня поразило тем, что компактный автомобиль имеет очень огромный багажник. Это порядка где-то 400 литров. И видя, как вы там делали разные фигуры <как> в телосложении, вот, поэтому поставлю... 8 баллов из 10 И Виктор прав, на самом деле салон достаточно комфортный и большой багажник Но хотелось отметить, что он хоть и большой но автомобиль достаточно узкий и Если мы пятером э, сядем в этот автомобиль, еще и загрузим, поедем на дачу загрузим багажник, багажник то нам будет немного неудобно Так, Я ставлю оценку 7, мне там в этом автомобиле было очень узко э, вот. А в целом все под рукой, все нормально Крэта достаточно хороший, комфортный автомобиль и перейдем наверное к мощности двигателя, какую оценку ты сделал Мощность двигателя. На самом деле автомобиль, по сути, как вы видите, большой, вроде. И 1,6 двигателя для него, я считаю, маленький. И тащить такую машину составляет большой труд. И я поставлю, наверное, 7 баллов, потому что такому автомобилю, наверное, минимум надо 2 литра двигатель. Я как раз таки не очень люблю гонять, как ты, э, Виктор, но соглашусь с тобой. И оценка у меня такая же 7 баллов. Потому что в действительности обидно, то, что наши производители э, делают, э, так сказать, малолитражные, э, немощные двигатели в такие тяжелые автомобили. Вот, то есть 1.6 120 недостаточно э, для этой креты. И поэтому моя оценка тоже 7. В принципе, с этой коробкой, с этой коробкой мне тоже не хватило динамики. Вот. И переходим к подвеске. Здесь подвеска по крайней мере, для меня она комфортная. Почему? Она плотная, дает хорошую отзывчивость на руль. То есть, если я еду, я могу свободно войти уверенно в поворот. Но, если поехать по каким-то неровностям, конечно, для многих водителей доставит дискомфорт, потому что База автомобиля короткая, и на неровность их будет немножко задняя часть подпрыгивать. Поэтому. Я там летала нормально. Поэтому я ставлю 7 баллов этому автомобилю. Я поставил еще хуже оценку. На самом деле, то, что подпрыгивает, бог с ним подпрыгивает там, да. Я не буду гонять, Виктор. Но мне охота, чтобы подвеска была мягкая. Я плыл как на облачке. Потому что я устал после рабочего дня. Все в любимый свои Хендай Крыта спокойно доехал, не замечая, никаких лежачих полицейских. Но, к сожалению, Финдайк Рэд мне этого не дает, поэтому из-за жесткости подвески я ставлю 6 баллов. И это самая низкая, низкая оценка в пяти этапах. А вот насчет удобности управления, здесь у меня 9 баллов. В целом я действительно достаточно как бы, доволен, но хочу мнение профессионала услышать. Но здесь я немножко с тобой, не, наверное, не соглашусь, потому что для меня удобство управления – это включает а, компактный размер, где я могу прям одним махом поворота руля – поставить, припарковать автомобиль и он в потоке чувствует себя комфортно потому что, да, как мы заметили ранее, он узкий вот, и я поставлю 8 баллов этому автомобилю ну и переходим к цене автомобиля одно из самых важных за что же любить Крету, как не за цену ее, правильно? цена для меня, я считаю, завышенная если мы будем говорить про двухлитровый двигатель и полноприводный вариант Поэтому отдавать такие деньги, я считаю, это безумство, и нужно снижать цену. Итак, ну на этом этапе я э, на самом деле похвалю немного Кретта, потому что все в жизни относительно, относительно этой цены, и конкуренция у нее не очень много соперников, поэтому цена для кроссовера, такого городского кроссовера мне кажется идеально, но не совершенно, поэтому 8 баллов и в целом автомобили в России очень популярны, все это знаете, везде они ездят Финдайк и так далее, и так далее поэтому наша средняя оценка 7,3. У вас что, ребят? А? У меня 6,8 7,2. Все Ты, конечно, выиграл, но призрительских симпатий достался мне Да, Маль? Кстати, ты не знаешь, почему мужчины чаще на навигаторе ставят голос Оптимуса Прайма? Чтобы было ощущение, что ты не простираешь время, а спасаешь мир. Мы завершаем нашу программу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и скажите, на какой машине вы ездите. Пока-пока, увидимся.